Рахман Рахим, мы продолжаем изучение букв. Но до этого давайте повторим то, что мы взяли. Мы взяли до сих пор буквы Элиф, которые очень легко пишется. Просто э, чертим линию сверху вниз. Потом следующая буква у нас, буква Б, которая похожа на чашку. И ставим точку снизу. Буква Б. Следующая буква у нас была буква Т, которая похожа на букву Б, но у нее точки сверху. И следующая буква у нас буква С. Э, тоже похожа на Б и Т, но у нее три точки. Следующая буква у нас очень легкая. Пишется она вот так. Буква Джим. Буква джим. Джим. И не забываем про точку вот здесь, в середине. Вот так пишется. Буква джим. Джим. На русском языке нету такой буквы, чтобы она звучала вот так. G, Ж, Джи, Джи, Джи, Джи. Но можем сделать вот так. Соединяем две буквы. Д и же У нас будет G, G, G, G, G. А теперь насчет произношения этой буквы. Это у нас будут зубы. Это у нас будут зубы. А вот э, язык в середине языка должен подниматься сверху. Вот это у нас язык, да? Вот э, середина поднимается сверху. Вот, вот, вот, вот, вот, середина. Я показываю, вот. Середина языка поднимается сверху. Джим, Джим, Джим. А теперь давайте напишем букву Джим несколько раз на разных цветах, чтобы было интересно чтобы хорошо помнили эту букву. Голубым цветом. Нет, желтым сначала. Джим. Буква Джим, Джим. Голубым цветом, буква джим, зеленым цветом, светло-зеленый, буква джим, джим, черным цветом, черный цвет джим, джим. Потом темно-зеленый, джим, темно-синый, например, темно-синий. Джим, джим. «джим». Для того, чтобы запомнить букву джим, надо несколько раз написать, например, две строки, три строки, пишем букву джим, джим, и каждый раз произносим джим, джим. Следующая буква очень легкая, потому что пишется так же, как и буква джим, пишется так же, как и буква джим, но разница в том, что нету точек. Вот у Джим была точка, но у следующей буквы нету этой точки. Просто без точки пишем букву Джим. Это у нас будет буква ХА. ХА. ХА. Как произнести эту букву? Если это у нас э, губы, например, это у нас вот так, горло. Буква ХА произносится с середины. Вот-вот отсюда. Середина горла. ХА! ХА! ХА! А теперь давайте напишем букву ХА на разных цветах. Это у нас буква ХА. Потом э, следующая буква ХА. Буква ХА. Потом э, следующая буква ХА. Все они легкие, потому что похожи на букву Джим. Просто они без точки. Еще раз пишем букву ха-ха-ха-ха. Потом следующая у нас буква будет зеленая. Буква ха. И черная. Вот. И темно-зеленый буква ха. Следующая буква у нас тоже очень легкая, потому что она тоже пишется так же, как и Джим и Ха. Просто у нее точки сверху. Ха, ха. Еще раз напишем. Буква Ха, Ха, Буква Ха, Буква Ха, Ха. Но это у нас следующая буква. Буква Х. Буква Х. Просто у нее точка сверху. Вот и все. Х. Смотрим. Э, вот буква Х, просто у нее точка сверху будет Х. Х. На русском языке есть буква Х в слове хорошо, например. Х-Ра. Ш. Э, приезжай к нам в гости и говорит хорошо. Вот ха-ха. Насчет произношения. Если это у нас будет кубы это у нас горло. Э, ха произносится вот отсюда. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Ха. Х там, где заканчивается язык. Ха-ха. Когда кто-то душит человека. ха ха Вот такой звук выходит. Ха-ха. Хорошо, например. А теперь напишем Х несколько раз. Х. Вот как легко. Потому что похоже на буквы Джим и Х. Просто у нее точка сверху. Ха. Х. Потом с другим цветом, например, желтым. Х. Потом черным. потом Х белым можно. Буква Х. Как мы видим, изучать эти буквы очень легко, они многие из них похожи друг на друга, и пусть Аллах облегчит нам изучение этих букв.